Привет, друзья! Этот простой МК позволит начинающим освоить технологию шьем в пяльцах. А для начала запяльте отрывной, не клеевой и переместитесь к машине. Скачайте файл вышивки по ссылке, размещенной в комментарии к видео, и загрузите его в вашу вышивальную машину. Не заправляя нить в иглу, прошейте по стабилизатору первые 20-30 стежков, чтобы стало понятно, где разместить материал. Отрежьте две детали фетра коричневого цвета, по размерам чуть больше, чем место, обозначенное проколами иглы. И приклейте их на стабилизатор с помощью клея-спрея с лицевой и изнаночной сторон. С помощью функции возврата по стежкам, которая имеется в каждой вышивальной машине, вернитесь к самому первому стежку. Заправьте нить в иглу и прошейте первый цвет файла вышивки. Уберите нить первого цвета и, не заправляя нить в иглу, прошейте второй цвет. Ориентируясь на проколы иглы, отрежьте две детали зеленого цвета. Одну из деталей с помощью клея-спрея разместите на лицевой стороне изделия. С помощью функции возврата по стежкам вернитесь к началу вышивания второго цвета и прошейте его, а также последующие 7 цветов, которые отвечают за елочные игрушки. Выньте пяльцы из держателя и с помощью клея-спрея прикрепите вторую деталь с изнаночной стороны. Прошейте последний цвет. Теперь осталось самое простое. Удалить стабилизатор, обрезать лишнее и набить елку а затем, включив отдел мозга, отвечающий за творческую деятельность, разукрасить свое творение. Всем удачной вышивки!